Что такое полная луна и чем она отличается от растущей? Вот у нас скоро, как я понимаю, в пятницу полная луна. А что лучше делать на полную луну? Какие советы? Давайте об этом немножко поговорим, потому что людей достаточно интересует этот вопрос. Ну, значит, полная луна, это получается, это третья четверть месяца. И она как бы это отдаляется. Она получается как на 180 градусов находится по отношению к солнцу, да? и естественно, ну то есть как бы на полную лу луна, полная луна очень сильно влияет на человеческие сами эмоции, на самочувствие. Э -э -э как бы э -э время полной луны это оборотни в вампирах, ну и постороннего, как говорится, мира. всякие фантастические создания, которые ну, то есть вы, если смотрите мистику фонтанта, то это как бы, уже я думаю, что людям всем известно. Значит, влияние полной луны вообще это очень хорошее время для, для предсказаний, для гаданий, для магических ритуалов, то есть как бы для каких-то примирений, то есть как бы, но еще есть минус вот именно как полной луны, то есть Обычно полная луна, она очень сильно влияет, как бы, больше даже на женщин, на женщин, то есть у женщин вот такое какое-то есть противостояние между душой и телом. Потом, ну, естественно, страдают кто от полной луны, обычно, то есть, как бы, кто болеет шизофренией, потом эпилепсией, ну, все люди, что, что как бы у кого есть проблемы с, именно с психикой. Угу. Инесса, что бы, да. Значит, да. чтоб... что бы вы рекомендовали? Значит, вот что бы вы рекомендовали на полную Луну, то есть как людям относиться к ней? И какие-то ритуалы, может быть, интересные, имеет смысл проводить на полную Луну? Расскажите нам, пожалуйста. Значит, вообще в полную луну желательно, конечно, вот касалось, что вот именно по деньгам, то, что мы говорили, что как бы тоже на полную луну очень много ритуалов, которые на, на удачу, на, как говорится, на богатство. То в вообще луну деньги брать в дом ни в коем случае. То есть, если человек человека было, не будут То есть, опять же, получается, что нежелательно, конечно, кто вообще за рулем. То есть, люди обычно подвергаются, вот если на, на машинах, то есть, на ну, поломку машин тоже очень сильно как бы, влияет полная луна. На поломку машин влияет полная луна. Потом полная луна влияет очень сильно на, на всякие всевозможные аварии. Да? То есть, Поставок не, конечно, быть алкоголем при полной луне. Да, потому что идет вот именно конкретно ну, как бы провокация такая. То есть люди могут на луне натворить неизвестно чего. То есть у женщин есть проблема, как бы бывает очень сильно в основном как бы, по женские проблемы то есть как бы внутренние, тоже эмоциональные вот эти взрывы бывают потом проблемы там с желудками с почками ну то есть как бы на организм довольно таки очень сильно да, луна. Есть, то есть нужно аккуратно луной правильно да. угу. все ну, как бы сосуди сосудники давление у кого проблема как бы Время. разное расширение тоже у людей которые ну то есть с, с, в этом плане в эти дни желательно конечно не выезжать куда-то в какие-то поездки да очень полная луна очень хорошо влияет людям которые занимаются как бы как рекламой как вот и ар... как рекламой как артисты то есть те, кто ну, делает концерты или делают как бы залаживают вот именно рекламу тогда, ну, то есть, как бы, такая, можно сказать, пруха может быть uh -huh. у людей. Ну, то есть, это очень даже хорошо. У мужчин, как бы, в основном, вот, именно, как бы, наоборот, если женщина немножко волнула, то мужчина, он, наоборот, он полон сил, он бодрствует, то есть, как бы, половая активность очень сильно развита. Ну, то есть, как бы, очень большая такая возбудимость как бы полную луну поэтому хорошо или плохо это, это хорошо но ну, то есть как бы э, в какой-то степени мужики они заряжаются mm -hmm. в этом плане а, ну как бы мужчины они как бы восстанавливают как-то даже душевного гармонии э, mm -hmm. на полную луну для женщины на что очень влияет полная луна на людей типа с нарушением сили, да, тогда обострение ну, полное обострение, идет, вот именно ну, вот эти приступы, если это эпилепсия, если ну то есть как бы шизофрения, то это то же самое, то есть какие-то непредсказуемые будут поступки, то есть этого больного. ну то есть желательно вообще в, это, в этот день эти дни желательно конечно находиться более ну как-то спокойно чтобы не натворить каких-то бед и избивать вот именно каких-то неприятностей mm -hmm. на детей ч полная луна сама по себе она, если даже вот дети родились в этот день да в полную луну это очень хорошо то есть как бы очень умные дети как бы и из большой-большой интуиции, как бы развиты. В какой-то степени даже могут быть как дети индиго. Ну, то есть как бы полная луна для детей, она как бы тоже положительно как бы влияет. Если даже, ну, вот я, по-моему, предыдущий разговор, говорила про как бы, программе очень сильно хорошо влияет, она как бы в полную луну. И, даже кто-то ну, если на растущую там заболеешь, к примеру, так, ты потом тяжело будешь вытаракиваться. На полнолуние, то наоборот. Если очень сильная такая то программа, то она быстро очень может затронуться. В этом плане тоже хорошо. Mm -hmm. Понятно. Ну, вообще я даже знаю, что желательно, чтобы свет э, полной луны не попадал, даже в окно не проходил, в смысле, не попадал на человека. Есть такое дело? Mm. Понятно. А какие-то ритуалы, может быть, на полную луну позитивные, может быть, связанные с огородом, с урожаем или со здоровьем? Ну, вообще на полную луну лучше, конечно, как я говорил, но ну, то есть как бы нежелательно, конечно, на нее там сажать и чем что-то. Ну то есть как бы желательно там поливать. Ну то есть тоже как бы более такое спокойно. Ну, очень много... Ну, как в бы, ритуалах есть э, по здоровью тоже. Ну, вот один из ритуалов, как э, обычно э, женщины выходили вот именно на улицу в ворот, то есть видя полную луну, они говорили, Как ты полон, э, как ты месяц был в худ, достал полон, так чтобы у меня наполно ну, было здоровья, То есть то есть мы как бы набирали от этой полной луны силу и как бы здоровье, восстановление шли. Потом на полную луну очень много, очень много тоже делается ритуалов, которые как бы, чтобы в доме было очень все ну, как бы полное, чтобы... То есть полную да, На да, да. На укрепление очага, скажем, да? Да, да, да. да. Угу. Понятно. Короче, ваш совет – в полную луну сидеть дома, потому как все шизофреники, они активируются, и поменьше водить машину, Вот задернуть шторы, чтобы луна не попадала, лунный свет, чтобы не проникал в комнату, правильно я понимаю? Да. Свет полной луны. Вот. Ну и меньше делать активности, потому что на полную луну, я понимаю, приливы, да? Прилив, да, но так как, как говорится, наш он состоит в части. Да, поэтому, в принципе, у нас вот мы на это как бы очень сильно действительно мы реагируем. То есть, естественно, там мы можем просто плохо спать, Хотя наша иммунка работает с повышенной такой силой. То есть, даже давает всем заболеваниям как бы отпор. Но все равно, ну, как бы сама по себе, вот эта Луна влияет очень сильно э, на психику большую часть. Mm. Чувствительная очень, короче, этим клонным ритмам. То есть нужно аккуратненько не ругаться дома, то есть вести спокойный образ жизни, правильно? Да. Релаксировать, да, да, да. расслабляться. Это, если человек лучше. вообще, если человек вообще в это ничего не верит, так да, ну то есть он как бы в такой пассив, то в принципе ты на него возможно. Ну верить не верит, знаете ли, НСА, в электрический ток тоже mm -hmm. можно не верить. Mm -hmm. Но если два пальца mm -hmm. в розетку засунуть, ударит. Что mm что? -hmm. Я говорю, понимаете ли, дело в том, что человек верить не верит – это одно, а вот электрический ток тоже же он не виден. Но если два пальца в розетку засунуть, то ударит, правильно? То есть mm -hmm. незнание законов не освобождает ни в коей мере нас от ответственности перед ними. И мы можем верить в полную Луну, можем не верить, но если пик психической активности человека э, соответствует по, фазе полной Луны, да, и отливы с приливами подчиняются Луне, соответственно, как бы ты верил или не верил, ты будешь в этом вовлечен тоже, хотя бы по биологическим каким-то своим причинам. Поэтому, что тут сказать, надо быть осторожнее и надо обращаться к специалистам, вот. И вот с одним из них у нас сегодня был замечательный эфир. Спасибо вам, Инесса, огромное за столь глубокую информацию, которую вы сегодня нам передали безвозмездно, то есть даром. Э -э наши уважаемые друзья, пускай звонят радиослушатели по телефону 847-226-9956 и задают нам вопросы, также присылают смс. Вот, э -э мы будем рады всегда передать ваши вопросы госпоже Инессе. Вот, ну и до новых встреч, в следующий понедельник в это же время у нас состоится опять передача с очаровательным магом и экстрасенсом Инесса. Инесса, спасибо вам огромное за вашу сегодняшнюю работу, за этот прекрасный эфир, вот, до новых встреч, спасибо огромное, спасибо. до свидания. всего доброго, спасибо вам, что слушали внимательно. До свидания. С вами была радиостанция «Сангейтс», ее ведущий Владимир Гершанов и экстрасенс «Имаг» из Минска Инесса Альнива. До свидания.